Луна-26, эта миссия, скорее всего, будет уже использовать наши результаты и те оптические лазерные маяки, которые на Луне должны быть установлены. Данные, которые фиксируют казанские астрономы, помогают при запуске космических аппаратов к Луне и Марсу.